Всем привет, с вами Ольга Двиченко и канал Ближе к телу. Сегодня я покажу вам, как смоделировать очень интересные трусики. Трусики бикини, их можно использовать как низ для купальника, а также как ну вообще интересные трусики, потому что они бывают различного назначения. Но ну, давайте договоримся, что это будут трусики бикини для купальника, для низа. Показываю, что это такое. Нашла эту идею в одном итальянском справочнике. Вот вы, вы можете видеть перед собой эскиз. Также я немножечко покреативила и нарисовала этот эскиз вот на себе бумажки, да, чтобы все было перед глазами. Итак, а в чем здесь особенность? Особенность в том, что трусики очень мелкие, много открытых частей тела получается, ноги и бедра сильно голены. И самое интересное то, что по центральному шву, как бы посередине переда, идет сборочка интересная. Также эту сборку можно обыграть. Вы, это, я думаю, неоднократно видели такие модели. Это бывают и лосины для спорта, которые подчеркивают выпуклость ягодиц, а также трусики различные в купальниках. Это могут быть, и трусики вообще высокие, то есть эту сборочку можно сделать сзади. Но вот сзади, на мой вкус, такие, знаете, вопросики-вопросики, а вот спереди можно, иногда бывает ткань для купальника, например, биф бифлекс, который мы используем, его можно вообще в два слоя делать, либо сеточку внутрь подставлять. А иногда она бывает красивая, вот я с таким столкнулась, я хотела себе такой купальник, а вот как бы в области паховой зоны, ну, как-то все это немножечко, если сшить обычные трусики, даже в два слоя, и просвечивала немножко, и сама ткань, знаете, она при намокании, ну, как бы было некомфортно, вид был, ну, просвечивала. Поэтому сборочка, она немножечко это нивелирует, то есть можно обыграть, когда вот хочется такую ткань, ну, сделать вот такой интерес и сборочку. Сборка, она как бы уберет вот это вот то, что нам не нужно. Я работаю на базовой основе своей, то, что по мне уже отработано, обычные трусики-слипы, либо это классика, то есть как угодно. Все, что на вас уже хорошо садится. А, еще был вопрос, у меня как-то прилетал в комментариях, как сделать стринги, ну или вообще там мелкие трусики, да, из, например, слипов. Вот со стрингами, конечно, не подскажу, потому что у меня это отдельный курс, есть стринги три в одном, там конструирование дается с нуля от и до именно для стрингов. А вот сделать, смоделировать трусики из обычной классики, сделать что-то помельче и видоизменить, сейчас покажу как. Итак, смотрите, самое главное, вы должны понимать, вот э, верхний уровень, уровень верхнего среза, э, то есть вот эта крайняя боковая точка, верхняя, это тот уровень, откуда у вас будет начинаться как раз вот этот прогиб, вот. То есть, если мы сейчас посмотрим, то вот эти трусики, базовые основы, они как бы вот-вот-вот, посадка либо на уровне пупка, либо чуть ниже пупка у нас идет, да, то есть вот эта верхняя точка, это посадка, как вам будет удобно. Если вам нужно взять повыше, вы хотите, то есть именно будем делать прогиб вот этот вот, да, спереди на животик, у кого плоские красивые животики, то вам, конечно же, нужно понимать, где верхняя точка, чтобы была удобная посадка, чтобы трусики были не низкие. Если по вашей базе вам низковато и хочется прибавить, вы понимаете, ну, например, сантиметра 2, тогда да, продолжаем чуть-чуть наверх, базовую вот эту вот основу по боковому шву да и естественно ну, по середине и например сколько там нам нужно сколько поднять полтора два сантиметра для себя как бы от, ну, намечаем новую эту линию до да, чтобы посмотреть делать это вот будет изначальная точка меня устраивает вот моя базовая основа, вот это положение поэтому я за основу беру за точку отчета, ну как раз все как есть. Дальше, вниз. Вниз по середине переда мы опускаемся на то расстояние, которое мы хотим. Кому-то нужно, например, чуть-чуть сделать прогиб. На сборку мы сейчас внимания не обращаем. Она будет, но мы ее учтем сейчас при моделировании. То есть не будет такого, что мы берем вот прямую линию, да, и сейчас вот ее соберем, и все, и у нас вот как раз этот прогиб образуется, опустится. Нет, такого не будет. Мы пока про сборку не думаем. Мы просто думаем вообще, какая будет посадка. Например, на, если бы у меня прям совсем был плоский красивый животик, я бы опустил ну, не знаю, ну, можно сантиметров от прямом размере на обхват бедер 94-95, это было бы, ну, не знаю, может, сантиметров 7, да. Если хочется поменьше прогиб ну, 5 сантиметров можно такой размер взять. То есть тут надо опять смотреть, как я вас обычно учу. Вы можете сделать макет, посмотреть на какой размер, как оно садится. Чем более плоские живот, и бывают девчонки, которые прям любят очень низко открыто. Опять же, это может быть, знаете, от талии до бедер какое расстояние. Вот у кого-то бывает. Там, тело длинное, у кого-то бедра, вот здесь вот пропорции тела. Смотрим. А у меня все, видите, коротко-маленько, поэтому, ну, пять сантиметров, допустим. Вот сделали себе нам медку, да, и уводим, ну, пока давайте я сделаю, ну, вот так, при помощи руки, вот эту плавную линию, изгиб, но ну, изгиб, уходим вот сюда, вот, в верхнюю точку. То есть мы сформировали вот этот верхний срез, естественно, Та линия, которая выходит из середины переда, она должна выходить под прямым углом. да, Здесь угол 90 градусов, чтобы потом не было у нас таких уголков. Если кто-то хочет сделать. Вообще, ну, уголочком, но там просто потом будет сложновато обрабатывать резинкой, вот этот угол уходить, будет неаккуратно. Поэтому стараемся вот из этой точки выходить под прямым углом и уходим наверх. Дальше. Вот тот боковой шов, который у нас был, вот он сейчас, да, старый, вот как бы на слипах, он нам не подходит. Мы теперь должны сделать как бы прямой угол вот к этой новой линии изогнутой, вот, и отстроить новую линию бокового шва как бы направлению, ось, да, вот она получается. Так как это у нас трусики бикини, они мелкие, мы изначально понимаем, что ширина бокового шва должна быть небольшой, ну, где-то там, ну, 5 сантиметров там максимум, ну, 4 сантиметра. То есть, и вот здесь мы вот так вот откладываем, например, 4 сантиметра. И то, вот здесь нужно посмотреть, чтобы угол был не тупой, можно сделать вот чуть-чуть острым. То есть, понимаете, эту линию наклона, вот, вот я смотрю, она мне немножечко вот... Вот хочется чуть-чуть ее вот так вот сделать. Вот. Вот ни вашим, не нашим. И не прямо, как была старая линия. Но ну, и 90 градусов она слишком далеко уходит. Ну да, вот. 4 сантиметра ширина бокового шва. И дальше я ухожу. Смотрите, нижняя часть меня устраивает. Здесь все хорошо. Я, кстати, сейчас приклею низ тоже на кальку, да, чтобы мне было удобно работать. Вот, с нижней частью у меня все хорошо. До вот здесь паховой зоны все устраивает, как они на не сидят, то есть нигде убирать мне не нужно. Если у вас база, например, широкая, то, естественно, вы можете по макету слипов, например, где-то себе вот здесь вот чуть-чуть, если вам много, да, хочется помельче сделать, ну, увидите эту линию, там, сколько, сантиметр, 5 миллиметров, там, возьмите, да. И вот здесь теперь отрисовываем, снова уходим, смотрите, как красиво, вот вот я просто рукой даже раз, и вот как бы вот сюда, вот сюда. У кого-то, это вот у меня слипы, они просто получаются, как бы, ну, достаточно тоже мелковатые. Но у кого-то же посадка была, может быть, вот такая пониже на бедра. Вот у кого-то, наверное, было и вот так вот, да, более закрытые. Они могли быть вот такими. Поэтому видите, как вот от той точки, где вам хорошо уже... То есть вот сюда уходим и прям вот, вот так вот, вот такую красивую линию отрисовываем. Она даже получается не вот так вот, видите, не повторяет вырез для ног, а она выгибается теперь в другую сторону. То есть вот новая линия. И получается вот так вот красиво, смотрите. Мы видоизменили переднюю половинку. Если говорить о задней детали, сейчас я вот так вот выведу. Потом при помощи лекала, естественно, середина переда. Если говорить о задней детали, то точно такой же принцип. Сзади можно пониже вынуть, да? вот этот сделать изгиб, кому-то на спинку не нравится, или оставить по прямой, но чуть-чуть все равно нужно изогнуть. Ну, допустим, я беру теперь не 6 см, а 3 см. Точно так же понимаю, что верхняя точка меня устраивает. Отстраиваю в сторону вот так ось бокового шва, беру те же, тоже расстояние. Если здесь 4 см, значит и здесь 4 см. И точно так же увожу, ну вот здесь у меня по прямой идет вырез для ног по ягодицам, но я могу, смотрите, вот иду, иду по прямой, и сюда вот так вот, ну, в принципе, по, по прямой выхожу. Можно вывести точно так же, как у передней детали, чуть-чуть вот выпукла и то есть вот так. Можно помельче сделать, потому что это уже идут бикини, да, трусики мелкие. Все, и сводим верхний срез. Вот она получилась спинка, да, поликалу все обводим, все хорошо. Теперь для того, чтобы сделать сборку а, у передние детали вот я ее вырезаю например как я я ее видоизменила да и дальше все по законам раздвижки как я это называю как как я как еще назвать не знаю смотрите что у нас получается вот я раздвинула естественно о, вырезала естественно подписываю что вот это вот например вверх у меня да что тут вот боковой шов ну чтобы не потеряться это середина и теперь смотрите полностью по передней детали от середины, разрезая вот ну, под такими вот линиями, не доходя до вот противоположной стороны, ну, чтобы у меня это все не разрушилось. Ну, сколько? 3 сантиметра, 3, 4, вот так равномерненько. И теперь, если я... Ну, давайте, здесь вот у меня калька осталась. Я должна раздвинуть, вот, сделать вот такую раздвижку. Давайте спинку я уберем, если у нас ней понятно все. Работаю вот дальше Все, я начинаю раздвигать Вот здесь на нет Потому что нам нужно сохранить вырез для ног да, Тот, который у нас есть Он у нас не должен измениться по длине А вот здесь мы раздвигаем настолько Ну, сборочка будет такая равномерная, скажем так Так, вот я сейчас еще дорежу немножко У меня там в два слоя Ну, здесь вот можно до конца Даже тоже да, до конца Не доходя чуть-чуть И начинаем раздвигать ну, давайте снизу вот так вот прям. Удобно, конечно, работать еще клеем. Ну, давайте вот. Все. Главное не потерять потом ориентацию в пространстве по этим срезам. Смотрите, равномерно вот так вот раздвигаем. Получается у нас такая вот изогнутая деталь интересная. Вот так вот я ее Хобот слоника. На, нет, на нет. Вот насколько позволяется, сделать раздвижку. И как раз получается, что середина передней детали она у нас вот готова уже под, ну, на сборку. Да? Вот так вот мы ее. И когда мы снова обводим всю эту деталь, чтобы уже вывести наше лекало, вот у нас низ. Мы понимаем, что это низ, да, э, ластовица. А верхний срез, то есть, ну, опять же, по лекалу мы. Я вам принцип показываю. Обводим все это аккуратненько. Верхний срез там подписали, да? Боковой шов. То, что у нас уходит вот красиво, вырез для ног, ткань эластичная, естественно. Она потом сядет, все у нас будет хорошо. Вот тут вот по сопряжению ровненько-ровненько все это мы должны тоже отрисовать при помощи лекала. И вот этот вот шов, который мы раздвинули, смотрите, вот по линиям, по этим, по старым, да? И просто соединяем. Делаем так, чтобы было красиво, без углов, без всяких перепадов. Вот такая у нас красивая овальная а, линия получается, а, выпуклая. Все это, естественно, потом начисто обводим при помощи лекала. Я вам показываю принцип. И потом, в дальнейшем, когда мы, а, у нас получилось готовое лекало, да, передние детали для, для таких трусиков в бикини, когда мы это выкраиваем из ткани, и вот здесь вот... А, все, что лишнее, оно как раз у нас уходит на сборку. Естественно, при пошиве эта деталь украивается без сгиба, а со швом. Здесь будет шов, потому что нам нужно это, все это дело как бы сшить вместе и по шву, как раз, проложить строчку, чтобы собрать ее на сборку. Вот такие вот интересные трусики бикини должны у вас вообще получиться после как бы, такой работы, проведенной. Если вам интересна такая модель, пишите в комментариях. Купальный сезон не за горами, а сейчас вообще с. Тем, что с возможностью многих съездить и в жаркие страны, и на моря, на океаны в холодное время года, то, мне кажется, это всегда актуально. Если вам интересно, пишите в комментариях, сошьем какой-нибудь такой купальник интересный. И придумаем к нему обязательно вверх пропорциональный, потому что это у нас уже получается такие трусики-бикини мелкие. Жду ваших отзывов, жду ваших комментариев. И с вами была Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». До встречи в следующих уроках.